Добрый день дорогие подписчики, зрители канала, я Игорь Черноусов, и в этом ролике я вам расскажу как быстро и главное просто набрать целевых друзей в социальной сети ВКонтакте. Вот посмотрите результаты работы этого сервиса, которым я пользоваться стал относительно недавно. За ночь ко мне добавилось в друзья 76 человек. Значит, для «Контакта», а это, наверное, самая популярная русскоговорящая социальная сеть, написано колоссальное количество программ, сервисов, которые позволяют автоматизировать работу в нем. Но когда вы начинаете пользоваться каким-то сервисом, вы все-таки должны задать себе вопрос, кого вы привлекаете, например, в группы в социальных сетях, в друзья себе. То есть многие считают, что если привлеченные «Контакты» не превращаются сразу в таких вот ушастых собак. Если сам контакт не наказывает за использование этих сервисов, то сервис хороший. Но, в принципе, это тоже правильная позиция. Значит, сервисов для контакта, как я уже сказал, достаточно много. О некоторых я уже записывал ролики. О... Об одном я еще обязательно запишу. Это в ТОПе сервис. Но сегодня будет разговор а, совершенно о совершенно другом сервисе, который занимается только одним, но очень важным делом. Это именно привлечение друзей. И как я уже сказал в начале, а, друзей а, живых и целевых. Этот сервис называется ТОП Лидер. Вот посмотрите, кого он мне привел в друзья. А, я как-то игнорировал участие в этом сервисе но вчера вот решил просто так попробовать потому что все таки для меня действия вконтакте не сводятся к развитию профиля то есть меня больше всего интересует автоматизация публикаций на стенах и в комментариях в группах вот в принципе это я в первую очередь использую в соцсетях. сетях но решил попробовать вот этот вот топ лидерс попробовал и мягко говоря не жалею потому что через час После подключения к этому сервису ко мне пришло порядка 56 человек. И вот за ночь еще, еще 76 а, живых, живых людей. Обратите внимание, здесь нет ни одной собаки. То есть люди сами добавляются а, после регистрации в этом сервисе. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться в сервисе Leader, вам необходимо сделать очень простую вещь. Вам необходимо пройти по ссылочке. И вы попадете на страничку сервиса топ-лидер. Нажимаете на кнопочку «Войти через ВК». Вы должны быть авторизированы в том аккаунте, который вы собираетесь продвигать в этом сервисе. Разрешаю использовать сервису, доступ, получить доступ к вашему аккаунту. Тут вы видите вашего информационного спонсора, то есть человека, по чьей реферальной ссылке вы вошли в этот проект. И вот теперь очень важный момент, что вам необходимо сделать. Вам необходимо заполнить информацию о себе. Вот, в зависимости от того, что вы здесь напишите, особенно в поле «Краткое описание», вы сможете привлечь внимание к своей страничке. Если вы продвигаете какой-то проект, напишите здесь о своем проекте. Если у вас нет классной аватарки, придумайте аватарку себе хорошую, привлекательную. И, естественно, у вас должен быть правильно оформлен профиль на социальной сети ВКонтакте с вашими постами, удалена всякая ненужная информация, то есть профиль должен быть заточен под бизнес-проект, который вы продвигаете. Но я сейчас что-нибудь тут заполню. Вот, заполнил свои регистрационные данные, написал о себе, что я делаю, трафик из всех возможных мест, что я для этого использую, умелые руки и авторские скрипты, вот. и то, что я занимаюсь обучением. Вот такая небольшая рекламка о вас. Вот. Нажимаете на кнопочку регистрация, и вы становитесь участником этого сервиса. Значит, первое, что вы должны сделать, пройдя регистрацию в сервисе, это добавить, а, во-первых, своего информационного спонсора. Посмотрите, человека, который вас пригласил, друзья. Вот предыдущего информационного спонсора и випов себе в друзья, то есть вам необходимо просто напросто нажимать на кнопочку добавить друзья и добавлять этих людей себе в друзья. Добавили, закрыли страничку, добавляете следующего и так далее. То есть именно живые люди добавляются в друзья к спонсорам и к людям, которые вот оплатили вип статус. Я сейчас всех их добавлю и продолжу разговор о сервисе. Вот добавляю последнего, в друзья, из випов. Вот на этом заканчивается второй шаг. Нажимаю на кнопочку продолжить и вот я попал в личный кабинет. Значит, какие ваши последующие действия, друзья? Вам дают вот такую вот реферальную ссылку. В эту реферальную ссылку можете начинать рекламировать, прям Находясь в этом же личном кабинете, вот нажимайте на кнопочки ⁇ Поделиться в социальных сетях ⁇ отправляйте эту ссылочку в социальные сети, в которых вы зарегистрированы. Их тут, смотрите, колоссальное количество, все они тут присутствуют. То есть привлекайте себе рефералов. Каждый человек, который пройдет по вашей реферальной ссылке, добавится к вам в друзья. Все это будут живые люди, все это, все это будут люди, которые заинтересованы в продвижении себя в интернете. Можно сделать еще проще. Вот Обратите внимание, здесь есть так называемый статус VIP. То есть если вы его активируете, а это всего лишь 10 долларов за месяц, то вы можете в принципе и никого больше не приглашать то есть вы будете висеть на стене випов и люди сами к вам будут добавляться вот этих вот 76 человек которые ко мне пришли за ночь это люди которые пришли ко мне только из за того что я просто напросто взял и оплатил вип вот теперь у меня целый месяц даже если я никого привлекать в этот проект не будут не буду будут добавляться друзья вот. считаю что эти 10 долларов это не такие уже большие деньги за живых целевых друзей для моего профиля Значит, большое спасибо всех кто досмотрел данный ролик до конца если вы интересуетесь ютубом продвижением в социальных сетях хотите получать подарки приглашаю вас каждый четверг в 20 часов на свой некоммерческий проект который называется youtube мастер сейчас он трафик вот менеджер здесь встречаются люди которые интересуются продвижения в социальных сетях, обсуждаем какие-то интересные инфопродукты. Вот этот продукт вам приходит в подарок по окончанию вебинара. Если у вас есть какие-то вопросы о данном сервисе, если вы считаете, что это не есть хорошо, или там какие-то другие у вас э, есть мысли по продвижению, пишите, пожалуйста, в комментарии под данным видео. Большое спасибо. Кому сервис понравился, ссылка, еще раз повторюсь, в описании ролика.